Историки скажут, что дьявол был рожден в салеме. Их Бог мертв или забылся в старческой дремоте. Но наш нет. Наш Бог, их дьявол, жив. И теперь он здесь. Когда я вернулся в салем, ты сказал мне, что ведьмы существуют. Что никому нельзя верить. Да, я помню. Сейчас это верно, как никогда. Вы не понимаете, какая опасность нависла над всеми вами. На месте Салима должен вознестись великий город. Мэри впустила дьявола в этот мир. А теперь ты и Мэри Сибли должны загнать его обратно. Воскрешая мертвецов. Никогда не знаешь, кто воскреснет. В этот Хэллоуин. Оглянись. Салем перевернулся вверх дно. И весь Салем провалится в ад. Во что ты меня превратила? Я видела будущее, которое мы создадим. Ты должна убить сына. Салем. Третий сезон. Смотрите в ноябре на Lost фильм ТВ.